Мы с моим парнем вместе два года. Живем на съемной квартире. Когда мы начали встречаться, я жила с родителями, а он снимал квартиру. Захотел быть свободным от родительской опеки. Квартира в приличном районе, с хорошим ремонтом и мебелью. Отношения у нас развивались, и я переехала к нему, чтобы было удобно для нас обоих. Мы начали жить как семья, потихоньку притираясь друг к другу в бытовом плане. Никогда не поднимался вопрос о том, что нужно поделить расходы на оплату съемной квартиры и на оплату коммунальных услуг. Все платежи оплачивал сам, все походы в кафе, в кино и весь наш разнообразный досуг. Хоть мы и жили как семья, у нас не было общего бюджета. Крупные покупки, например, верхнюю одежду, каждый оплачивал сам. И каждый распоряжался своими деньгами по своему усмотрению. Делали подарки друг другу, складывались на подарки родителям и друзьям. Продукты, разные мелочи для дома в основном покупала я. Мне тоже хотелось нести посильную лепту в нашу совместную жизнь. Уборка и готовка не считаются. Но все изменилось, когда он взял кредит на машину. Он сказал, что сейчас у него будет сложно с деньгами, и мне придется вкладывать половину платежа за съемную квартиру, а, возможно, и всю сумму. И это продлится до того времени, пока кредит не будет выплачен. И тогда я стала задумываться о том, что мы друг другу никто. Просто два молодых человека, которые любят друг друга. И они решили пожить самостоятельно без родителей, создав иллюзию семейной жизни. Мы друг другу ничего не должны и ничем не обязаны. Получается, он выплатил в жизнь свою мечту, стал владельцем хорошей машины, а все расходы по оплате жилья собираются повесить на меня? Значит, пока он будет выплачивать кредит и радоваться своему приобретению, я буду должна содержать нашу так называемую семью. Никого не красит то, что они пытаются в отношениях найти выгоду для себя. Но возникает вопрос. Почему я должна нести все расходы, пока он выплачивает кредит и радуется своей игрушке? А если наши чувства затухнут, не выдержав испытания временем? Выйти за него замуж он не предлагал ни разу. Хотя мы живем вместе уже два года. Мы просто сожители. У меня нет никаких прав на его дорогостоящие покупки. А если он думает купить квартиру или взять ипотеку, пока он будет выплачивать всякие кредиты, я буду должна содержать нас, раз мы живем вместе, пусть и в незнакомном браке. И в итоге все это может закончиться тем, что я как просто сожительница останусь за бортом.